Здравствуйте, дорогие наши ученики Академии сердечно ориентированных практик. Сейчас Олег Олабудин вам представит технику мануального массажа. Мы делаем полностью мануальный массаж всего тела и, соответственно, отличается на тем, что сразу идет воздействие на костно-связочный аппарат. Потом ставим позвонки и вестибральный массаж живота. Вот сейчас наш ролик будет именно посвящен массажу живота. Тоже относится к мануальной терапии, потому что спазмы на внутренних органах живота влияют и на позвоночник И акупунктурные точки также там пересекаются И, как вы понимаете, нервные корешки от позвоночного столба тоже расходятся во внутренние органы И, соответственно, спазм в животе может повлиять и на спину То есть, растянуть, ротировать позвонки Так что, вы не только поставив позвонки на место, вы поможете человеку а если мы убрав спазм с живота, позвонки обратно вернутся. Поэтому массаж живота тоже обязательно включается. Как дополнительная техника. Ну, чтобы понимать, давайте примерно нарисуем области, где расположены основные органы. Вот примерно вот так вот идет печень. Правая ее часть левая доля между ними проходит канал желчного пузыря примерно вот тут желчный пузырь находится вот так вот Я вам покажу идет соответственно пищевод желудок вот сюда выворачивает и через 12 кишку пешку выводит э, все потом в тонкий кишечник примерно 10 сантиметров вокруг пупка вот так рисуем, находится тонкий кишечник оттуда потом пища попадает в толстый кишечник соответственно вот тут вот аппендицит пошла восходящая дуга толстого кишечника. Низ, чтобы не пересекаться, давайте другим цветом покажу. Все-таки толстый кишечник. Щекотно, наверное, немножко, да? <laughs> Есть. Да? Ну, потерпи, дорогой, потерпи. Потом идет нисходящая. Обводная дуга, как бы толстого кишечника то есть не исходящая а вот вводная и здесь она спускается сзади получается вот с той стороны практически нисходящая переходящая в сигмовидную кишку вот здесь вот и туда вот переходит в прямом кишку вот туда вниз идет вот так примерно селезенка находится вот там, под, под ребрами, она тоже защищена. Вот примерно в этой зоне. А, мочевой пузырь вот здесь находится. А, у мужчин есть предстательная железа. Это, соответственно, под лобковой косточкой через мочевой пузырь к ней может пробраться вот туда. Вот так нарисуем. Она двухдольная такая. Соответственно, можно делать и массаж представительной железы через живот, то есть не прямой массаж, как обычно, там все смеются, что через задний проход надо сделать, да, но можно и вот отсюда до туда добраться. Если это женщина, то у нее примерно 10 сантиметров, вот идет влагалище потом матка примерно 10 сантиметров вот так и 10 сантиметров в стороны, отводящие трубы фолликулы и вот в этом участке находятся яичники. То есть примерно от оси по 10 сантиметров отступаем. Так, ну сейчас этот в процессе сейчас этот рисуночек сотрется. Поэтому красиво. Красиво, да? Поэтому мы приступаем непосредственно к массажу. Обязательно маслом смажем. пациент поблюдал живот, готовился к операции, видимо. Да? К массажу. К массажу все-таки, да. Так, начинаем. Массаж, висцеральный массаж живота. Ну, у нас он такой немножко как бы упрощенный, не по голову, да. где целые там месяцы посвящены изучению вот этих техник. Здесь немножко попроще, что в принципе тоже достаточно для того, чтобы снять эти спазмы. Начинаем с того, что живот достаточно тонкая система, поэтому входим в нее плавно, всегда начиная с мягких движений. И потихонечку мы будем идти от общего к частному и от поверхностных движений глубже и глубже. Все приемы в основном делаются по часовой стрелке. Видите, я по часовой стрелке уже глажу животик наш потихонечку с ним договариваемся ты и я мы с тобой одной крови помнишь как у маугли да ты и я ты и я мы с тобой друзья это уже другого мультика из барбоскиных разводим пальчиками мягко ребра в стороны по реберной дуге вот так вот проходим стороны стороны далее вокруг Тонкого кишечника, как циферблат. Вот представляем круг такой, да? И делим его на 12 секторов, как часы. 12 отводим. Час отводим в сторону. Да, ты дыши. Два часа, три часа, четыре часа, пять часов, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 с часами недаром вот такая метафора, да, потому что на самом деле вся перестатика кишечника настраивается в итоге как часы. А, вся, все, что находится в брюшине, будет работать отлично. Теперь второй циферблат у нас пошире, вот по ребрам и по подвздошным костям идет. Вот такой вот диаметр примерно. Также отжимаем 12 часов, час, два часа, три часа, четыре, пять, шесть... 7 8 9 10 11 12 и потихонечку входим глубже наши обе ладони катаются как рыбка то есть тут такое движение достаточно плавное должно быть потренируйте обязательно ладони чтобы они были вот такие вот мягенькие как бы вот прилипли да и вот потихонечку прокатывают Поскольку толстый кишечник это у нас выводящая система да, из организма, то мы его поверхностно вот так вот уже запускаем и подготавливаем к тому, чтобы выводились массы фекальные, слизи всевозможные, каловые камни, ну и в общем-то все, что там наберется. Это также полезно для лимфомассажа, потому что лимфа у нас во многом сбрасывается через толстый кишечник. Если мы до этого погнали лимфу с ног, да, через руки, через подмышечные впадины, через ключицу, да, вот там находится большой лимф контейнер лимфы, откуда он тоже собирается, и все потом выходит через толстый кишечник. Для этого мы не делим как бы, толстый кишечник на части, да, а сразу вот одновременно слева, справа, по восходящей доге и по нисходящей. Проходимся вибрации по нем. Забирая вот с той стороны побольше ткани, через толкий кишечник пробиваем рукой через руку мягкие такие удары. Получается одна рука как клевообразный, такой молоточек, бьет по открытой ладони, чтобы удар был безболезненный. Ну, достаточно два-три раза так пройтись. Желательно, чтобы клиент пришел на массаж все-таки не после обеда, а где-нибудь через два часа после приема еды. И далее мы запускаем все внутренние органы по часовой стрелке. Начинаем справа налево, справа налево. А, я почки еще не показал. <с if you like> ну ладно, уже не будем рисовать. Так покажу. Сначала под печень. Стараемся проникнуть вот туда поглубже и запускаем туда вибрацию. Потом у нас идет желудок, выдохнули, запускаем ее вибрацию в него, в желудок. Далее идет селезенка, туда под ребро, тоже запускаем вибрацию. Мозг хотел ее чувствую, селезенка такая полукруглая. А, я поджелудочную железу не показал, -перст на кишку, но сейчас покажем. Вот, теперь поджелудочная железа, вот мы ее пробиваем. Вибрации разные. Можно вибрировать вот так внутрь как бы, организма, да? можно вибрировать вот так вот сбоку, да. Можно кулачком тоже внутрь вот так вибрировать. Если пальчиками друг по другу бьем, да, то получается, как бы вот такая вибрация, она проникает вниз. Все приемы делаются перпендикулярно в тело человека, перпендикулярно проекции органов, так скажем потому что можно давить, в принципе, и сбоку, да, и как бы попасть на нужный орган. Теперь э, от пупка смотрим почка, примерно 5 сантиметров, с каждой стороны находятся почки, да, и эта нижняя доля ее на уровне пупка находится, то есть она чуть повыше, вот сюда. Проходим поглубже, но почки находятся сзади, поэтому надо пройти как можно глубже, и вот провививирировали туда в почку на каждую вибрацию каждого органа уходит примерно секунд 15-20 больше не надо весь массаж живота делается минут 10-15 не отрываясь чтобы не пугать внутренние органы они тоже разумные в грушине есть нейронные связи это практически наш третий мозг. О, пошло, пошло уже пузырики, пускаешь, да? Главное не попнуться. Дыши, дыши, успокаиваемся. Вот продавили. Это у тебя сыграл толстый кишечник. Далее, вот. Вот на эту косточку тут могут быть лимфоузлы, чтобы на них не надавить, и на кость давить, в принципе, больно. Мы немножко собираем ткань сбоку и подавливаем туда вбок. Правильно, правильно. Пациенты предупреждают, чтобы дышал мягко, медленно. Если где-то больно, можешь меня предупредить. Здесь тоже, вот видите, я как бы подогнал ткань немножко, да, и потом туда надавил чтобы не передавались косточки. Мочевой пузырь продавили. Ну вот, мы прошли практически по всем этим органам. Теперь э, частично можем им уделить внимание. Ну, например, предстательной на железе. Да? Вот там надо мочевой пузырь пройти мимо. Вдыхаю, выдыхай, ждем, когда он выдохнет, расслабится. Чтобы не царапать ногтями или не давить, я использую две руки. Вот такое вот еще может движение быть. То есть получается мягче вот на почке, например, да? Мягче вот туда вот зашли, провибрировали их. Теперь представительная железа. Еще, еще выдыхаем. До конца расслабились. Все движения наши медленно размеренные. Вот проник еще поглубже. И надо чуть-чуть завернуть звопковую кость вот туда внутрь. Вот но уже близко. Так, ты чувствуешь что-нибудь? Очень чувствую. Да. Так, провибрировали, погладили ее. Можете представить себе, она как размером взгреский орех. Двухдольная такая. И желательно в вот каждую долю вот так вот отдельно у нее прогладить. Если получится, если позволит масса живота туда проникнуть. Теперь идем. К желчному пузырю от пупка примерно вот на 11 часов под ребер, да и где-то вот сантиметр вот, отступаем от ребер до да, ищем ищем там будет такой шарик как бы внутри проблема в том что внутри органа они такие хитрые они когда чувствуют на них воздействие они утекают они что такие У них много жидкости да они пластичные они могут просто ляться бок Течь. Так, тут невольно? чувствительно А вот тут? Я да, да? вот, вот. Вот, почувствую. я его потерял, да. Вот теперь нашел. В на 11 часов получается вот тут желчный пузырь. Мы его продавливаем. И смотрите, человек спокойно дышит медленно. Если что-то более колющая, она потихонечку, потихонечку буду ходить и как выходит как уходит? Это буквально минутку. От силы 2 минуты вот. на каждый орган. Теперь можно отпустить. Там такой узелок находится, где пересекается 12-перстная кишка, желчный проток, там еще какие-то протоки. Я забыл честно говоря, как называется по-научному не дохачалось. вот резко отпустил иногда прям булькает и чувствуется как жал желчь потекла она входит на спиртную кишку и уходит вот в тонкий кишечник пока ничего не потекло да почувствовал вот можем прочувствовать и промять где вот у него под ребрами боевые точки тут не больно Здесь. Ага. Не да? Ну, немножко есть, чуть-чуть. И тут -чуть. постоянно с этим жестким пузырем, так вот здесь. Вот здесь чуть-чуть есть ощутимо. Вот. Да? вот давай. Вот, вот, вот, вот, туда. вот, Есть. Так, вот я держу, теперь дышим. Своим дыханием человек избавляется от спазма, уходят вот эти боли. Начало но легче стало, еще пару раз, вот, становится легче. Ну, в демонстрационном режиме Спас, ушел. ушел, да, ты почувствовал? да Все мы подряд проходить не будем, но так можно поискать, где там что есть, да, через дыхание. Человек дышит, расслабляется, мы проникаем чуть глубже. Так здесь. Вот на да. Вот, вот да. так, Давай, дыши. Опа, есть. Ну тут может исправить биоэсс. Даже здоровому человеку очень полезен такой массаж, потому что у взрослого человека каловых масс, слизи всяких каловых да, накапливается. Попали, попали вот эту точку, да? Накапливается, вы не поверите, до 6-8 килограмм, он с собой носит просто вот этот вот мешок камней А что это такое? Толстый кишечник это наша система всасывания Соответственно, все, что у нас не отработалось и там отложилось, оно потом всасывается А если оно там лежит много дней, а то и месяцев, то оно всасывается, оно начинает бродить, естественно, да, киснуть И все это всасывается обратно, происходит самоинтоксикация человека, самоотравление во, пошли пузыри. Поток пошел, да? Чувствую. <звы> вот. вот здесь перед на кишке тоже часто бывают просто залежи. Их надо вот под углом, вот таким туда входя в центр живота, вот туда вот как бы помочь протолкнуть. Если <звы> у нас <звы> пошло, да? Да, после этого массажа ничего страшного, если человек пойдет в туалет по большому и по маленькому. Тем более, если мы делали перед этим лимфомассаж, да, лимфодренажный, то сто процентов он должен пойти в туалет. Это как сигнал о нашей хорошей работе, что мы хорошо провели процедуры. Ну, вот примерно 10 сантиметров у женщины матка находится, да? Мы можем отдельно матку приближать. Некоторые пациенты, я вот так руку ставлю, они такие аж залежат за их глазами, а потом, о, а что у тебя там за приборчик такой? не понимают, как можно рукой вибрировать? Да так доходит. Вот такая вибрация. Да простота тоже дошло, да? Ну ты не женщина, понятно. У Теперь примерно находим яичники, если женщина, да? Мягко-мягко вот так вот их стимулируем. Простимулировали и не забыли закончить все наши приемы мягким поглаживанием, но глубоким по часовой стрелке. Если органы опущены, на всякий случай можно их приподнять, ну, соответственно, снизу вверх. А что-то там бутнуло, так так ты не смейся и раздвигаем ребра поднимаем таким образом ребер на дугу да диафрагму и туда вот пытаемся приподнять наши органы если ваши руки слишком широкие да для например для маленького человека ну ребенок да то можно по одной руке и вот такими вот как рыбка да как будто плывет вот туда вот внутрь мы подаем ткани дополнительно можно раздвинуть мышцы еще шире друг от друга релизинка это мы поверхностные фасции брюшину раздвигаем диафрагму чуть-чуть тянем медленно медленно в стороны с этой стороны если вам кажется, что кулаки достаточно грубые, да, ну, вот эти костяшки пальцев, то можно использовать в принципе локоть вот помягче. Потянуть, потянуть, потянуть. Так. Ну вот, стиральный массаж как бы на этом заканчивается, да, и мы потихонечку отводим руки, так же, как мягко внедрялись, так же мягко и выходим из живота. Если мы делаем не виссеральный массаж живота, а массаж для похудения, антицеллюлитный, то мы действуем более грубо, и у нас нам нужно катать ткани. да Тогда мы берем вдоль пресса, да, вот эти мышцы снизу поднимаем вверх их вот туда. Почему снизу? Потому что к сердцу гоним. Да? Берем боковые мышцы и вместо тканью оттягиваем их как. Вот тесто, да, вот мы раскатываем и внутрь, и наружу, в обе стороны. Переходим к более жестким методам. Это лапа леопарда опять. Она у нас работает, вот так вот пощипываю. Достаточно жестко и энергично кожа начинает гореть. Для этого используются дополнительные мази, средства, которые с которыми быстро можно похудеть но, ну, например ингибитор жира мы используем Он э, делаем замеры у пациенток ну, в основном женщины обращаются э, в области э, груди, живота, талии, бедер, коленок и, и после замеряем, после процедуры и сразу заметно, что тут похудела на сантиметр тут на два, тут на шесть сантиметров тут на девять, на десять может и сантиметр представляете, это за один сеанс массажа ну но ну, это соответственно он длится полтора часа а то и два часа это не стиральный массаж живота вот для этого делаем быстро быстро на одном месте часто часто такие движения и если живот горит то соответственно или пощипывать его да то, соответственно это как нам сигнал такой что все-таки жиры начали выходить из жировых депо начали делиться начали гореть вырабатывать кинетическую энергию и опять же, все заканчиваем по часовой стрелке. Потом мы используем вот такие приемы в антицеллюлитной программе. Можно в бок сбросить вот эту всю энергетику. Пощипывания быстрые. Некоторые используют пощипывания с подрубанием. То есть захватили ткань да, и как бы отрубили ее. Бывает, это больно, да? Но предупреждайте, что пациент должен вытерпеть. Нетерпимо. Ну, терпимо, терпимо, да? Женщина терпим. А женщины ради красоты все, все могут вытерпеть, все. да. Так что ничего страшного. И в заключение просто покачали. Мягко-мягко отвели руки. Я благодарю вас за внимание. Но, смотря по видео все вот эти вот методы, вы мало чему научитесь, потому что много нюансов мы рассказываем непосредственно на тренинге. Ставим руки, да, и, соответственно, вот очень много просто не выпадает на камеру, поэтому по видео, по видео вы мало чего научитесь. Приходите на матринги коллегу Аллафу Гудвину, он вас всему научит. До новых встреч, дорогие друзья!